Коллеги, я вас приветствую. Сегодня у нас шестая часть практического занятия для разработчиков как бы начального уровня, хотя уже уровень далеко не начальный. Но я сразу предупреждал, что мы пойдем от самого простого к, к небольшим сложностям. И сегодня будем делать систему плагинов, которыми будут у нас являться операции для нашего калькулятора. Давайте немножко поподробнее расскажу про это. Итак, Первое, что мы будем делать, ну, сделаем небольшой рефакторинг, чтобы наш dependency-контейнер ну, в другом месте заполнялся и не мешал нашей программе работать. Дальше. Мы создадим немножко другой процесс вычисления. Мы избавимся от калькулятора, который, в общем-то, провайдером был и сделал единственное, что он расчет. Он брал два числа и делал какие операции, которые мы выбирали. Теперь мы сделаем, ну, в общем, диаметрально противоположно развернем процесс вычисления. И я думаю, что это будет интересный вариант. Опять же я повторюсь, что это надуманная история, только для примера того, как это можно реализовать, ну и никоим образом я не говорю, что это идеал реализации калькулятора. Дальше мы создадим отдельный новый проект, в который вынесем наши контракты для того, чтобы наши плагины могли к ним подключаться, то есть использовать эти самые контракты. И потом каждый из э, действий, каждой операции вычисления мы вынесем в отдельный проект, создадим папку плагины. Мы не будем иметь прямых ссылок на проект, мы их будем складывать в папку как до -ка. После этого, собственно говоря, у нас останется только что зарегистрировать эти самые плагины в Dependency Injection Container, которые, в общем-то, будут брать из, из папки плагинс вот эти собственно операции, которые мы можем потом добавлять ну, в неимоверном количестве какие операции бывают, у нас есть сложение, вычитание, умножение деления, мы добавим, например возведение в степень, например почему нет и и, наверное, все. И на этом будем заканчивать серии. Если опять же не появятся интересные комментарии. Все, я переключаюсь в Visual Studio. Вам напоминаю, что лучше, конечно, подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и э, нам всем будет счастье. Переключаемся. Итак, э, давайте для начала почистим проект. Не понимаю, как так получилось, что я этого не сделал раньше. Это, наверное, спешил давайте поменяем версию это у нас уже шестое видео нажмем сохранить и теперь сделаем следующее я скопирую вот эти строчки control c а теперь вот это вот все удалю а вот это вот скажу сделать так Dependency, dependency, какой-нибудь кон con, контейнер а, пусть будет статичный, мы возьмем, сделаем сначала. GetContainer. Как-то вот так. Container. Вот такой вот метод. И теперь мне осталось этот файл создать. Перепрыгнуть в него. Ой, файл. Ну, пусть будет здесь. Да, это будет класс. Пусть будет static Давайте его сразу выкинем в отдельный файл. Вот он появился и теперь его откроем, и здесь напишем internal iServiceProvider getContainer container и, э, ой, это же будет метод, который мы сейчас Ctrl V вставим то, что я забрал и вместо определения инстанса мы скажем return, и теперь у нас получается, что вся вот эта мелочи да чуть не сказал матершине слова которые нам мешали на странице ну в смысле на в программ cs да, они теперь улетели в другой файл и нам здесь в принципе не нужны размер кода сохранить просто для рефакторинга не больше не меньше чтобы собственно говоря все влезало по максимуму в экран Итак, у нас есть контейнер мы его получаем все работает давайте еще раз проверим что мы ничего не сломали Отлично, вводим какое-нибудь число. Давайте выберем операцию. Все отлично работает. Итак, следующим этапом мы будем делать... Э, ну, давайте для начала расскажу, что, собственно говоря, я имею в виду, когда говорил про I operation. Так, ну для начала, наверное, нужно объяснить, что такое I operation, а потом его создавать. Чтобы говорить более понятно, я сделаю очень такую высокую абстракцию и скажу следующее. Я сейчас хочу... Нет, давайте сначала начнем с того, что у нас есть. У нас есть консольное приложение, которое э, заставляет пользователя ввести одно число, потом второе число, потом выбрать операцию, а потом э, выполнить эту операцию в другом, э, в общем-то, модуле. У нас каждая часть имеет свой модуль, который мы распилили, я считаю, что это не совсем эффективно. Ну, на самом деле... Э, Давайте, как будто бы нам сказали, что это неэффективно, заказчик злой в очередной раз пришел, сказал, что мне нужна модульная система, и э, вот как раз сейчас эту модульную систему я буду реализовывать. Что я имею в виду? Мой калькулятор, э, основной проект, будет являться некой оболочкой, в которой можно будет положить или как-то там скомпилировать или из других проектов или из этого же проекта какие-то модули которую он будет считать операциями, которую будет выводить в списке доступных, и которые, собственно говоря, он может э, запустить на выполнение, внутри которых будет как раз выполняться операция, ту, которую я выберу. Что для этого нужно? Ну, нужно сделать небольшой рефакторинг, и, возможно, сейчас я буду делать что-то не совсем понятное, но в итоге я вот надеюсь это получить, поэтому э, давайте приступим. Так, для начала давайте создадим какую-нибудь э, какую-нибудь, наверное, папку. Пусть будет operations. Так, давайте правильно напишем Operations. Это будет папка. И, и все пока. И еще давайте сделаем какой-нибудь э, iOperation э, interface, абстракция. То есть я начинаю теперь от абстракций, а не вывожу их в обратном направлении. И здесь я буду точно и четко определять, что я хочу получить э, в оболочке, которая будет, э, собственно говоря, искать эти операции и выводить пользователю доступные эти операции и делать операции в этих. То есть выполнять эти операции. То есть для начала мне нужно что? Мне нужно, ну, допустим, мне нужно какое-нибудь стринговое значение, которое скажет, что это такое. Name, да, что это за операция. Например, там addition или multiplication или там еще какое-то там, не знаю, деление, умножение, неважно. Также мне потребуется... Uh, еще одно свойство которое, ну давайте вот так сделаем, string, да, если говорить про консольное приложение, то я могу ввести один символ, и он будет обозначать что я, собственно говоря, буду делать, поэтому uh, я здесь сделаю short name, то есть здесь у меня будет какой-нибудь символ да. я убираю setter, потому что это а, интерфейс, и мне не нужно будет их менять, я их просто буду получать из другой сборки так, ну да, зачем я пишу паблик, непонятно. Потому что в интерфейсах оно все по умолчанию паблик, и тут как бы по-другому по никак. Uh, description – это то, что будет читать пользователь, когда uh, будет видеть список всех операций, которые ему доступны. Ну и, собственно, мне нужна сама операция. Наверное, она будет возвращать в float. Называться будет «Execute Operation». Наверное. Ну, давайте просто сделаем execute. И на вход она будет получать float. Ну, я делаю такую простенькую реализацию, поэтому у меня она всегда будет float, потому что, в принципе, любое число можно привести к float. И, соответственно, float 1 и, ups, и float 2. Вот, вот такой вот небольшой простой интерфейс, который говорит, что у меня оболочка может искать вот эти operations. Пока еще никто ничего не ищет, мы это будем реализовывать итак для начала мне этот operation нужно реализовать оу, oh, ну я конечно сделал глупость я только что создал и решил его удалить давайте создадим класс наследник и пусть это будет edition operation, то есть операция как раз сложения я на примере одной покажу, там дальше может быть видео перемотаю, чтобы было попроще вернее по поменьше занимать ваше время и так у меня требуется реализация первая name это у меня будет ну как вы понимаете addition это addition а, то есть это операция сложения а, short name ну для меня это очевидно это будет плюс то есть это как раз тот параметр, который я могу использовать в консольном приложении. А здесь давайте напишем эм, ну add to number какой-нибудь... Эм, давайте еще допишем слово operation. Раз мы уже операции делаем. Так, и таким образом у меня получилась реализация, которая является вот тем самым... Эм, Операция, да, которая внутри себя будет работать что она должна сделать? она должна взять и вернуть значение number1 э, плюс number2 ну вот Visual Studio мне подсказала собственно говоря и это у меня будет отдельный operation я его вынесу в отдельный файл в файл этот помещу в список ну, давайте пока ну, нет, давайте пусть лежит здесь вот, и теперь мне поменялся namespace я его тоже сразу поменяю в общем, настоятельно рекомендую делать то же самое потому что namespace имеет значение и на самом деле очень важно, особенно при работе с разными проектами Итак, ну, теоретически я должен проделать то же самое с остальными операциями которые может использовать мой калькулятор и я, наверное давайте нажму паузу и сделаю а потом покажу, чтобы сэкономить, опять же, ваше время я создал как раз четыре файла, которые каждый э, собой представляет отдельную операцию то есть у нас теперь операция деления как вы понимаете мы здесь делаем проверку на 0, возвращаем 0 ну я не делал синтаксический проверку а, то есть <laughs> я не делал проверку и валидацию на деление на 0 потому что мы возвращаем один интерфейс, это упрощенный вариант тут естественно нужно было бы проделать более сложную операцию возвращать более комплексный тип но я этого делать не буду для того чтобы приложение все таки осталось простым также есть у меня умножение операции, есть у меня операция э, вычитания. Вот они все четыре операции. Теперь осталось моему калькулятору сказать, что у меня теперь есть какие-то операции, которые помечены одним, опера... одним интерфейсом, одной абстракцией iOperation. И, соответственно, мне нужно каким-то образом э, зарегистрировать мои операции в моем приложении, чтобы э, можно было операции потом эти выдернуть и в нужном моменте, э, собственно говоря, показать что я буду делать ну на самом деле все очень просто давайте откроем dependency container и зарегистрируем наши операции, которые будем получать в, в input провайдере в общем сейчас все покажу так давайте я здесь напишу такое волшебное слово registration operation ну, да вот так вот как то здесь напишу services addTransient я буду получать э, каждый раз новую версию мне в общем-то, хотя с другой стороны а нет, мне нужно... у меня операция, они э, не содержат никакого состояния поэтому я буду получать э, iOperation вот так вот из запятая напишу additional э, operation. вот, addition, operation э, и, собственно говоря, я поэтому их как транзиент зарегистрирую все четыре чтобы... так, Multiplier Multiplication operation так, что-то лишнее компьютер совсем не хочет работать пишется видео поэтому прошу прощения за то, что он тормозит тормозит Subtract operation и, соответственно, мне еще нужно Division operation вот, я все четыре операции зарегистрировал и, собственно, мне теперь нужно в этом нашем где он? input провайдер получить эти операции, сформировать вот этот вот а, запись. Давайте я BrackPoint уберу вот сюда. И а, для начала что нужно сделать? Нужно получить сюда список всех зарегистрированных в dependency контейнера оперейшенах. Это делается очень просто. номера Enumerable, потому что это вводит список, Enumerable, вот таким вот образом я выберу i operation и это будут operations ну как то вот так вот теперь я создам свойства и теперь вот эти вот операции я могу обработать здесь что показать пользователю собственно говоря сообщение о том чтобы он выбрал и для, для начала мне нужно обязательно проверить что если ли у меня вообще никаких операций не пришло, то есть вообще ничто не зарегистрировано нигде, то я тогда должен сказать пользователю, ну, во-первых, я здесь должен вернуть тогда iOperation не-не-не iOperation я его сделал нудобл, то есть если ничего не зарегистрировано, я скажу return uh, ну, или yield нет, мне здесь yield не потребуется, я скажу um, return null и и все ну, вот, чтобы не выдумывать всякую фигню var messages это будет э, выборка из как раз вот этих самых оперейшенов здесь я скажу хочу select и мне здесь нужно получить только давайте сделаем э, строкой чтобы она выводила и это будет вот так вот x что там short name да то есть название здесь у нас вот так вот будет даже можно поставить такие квадратные скобки чтобы действие которое можно выполнить было в квадратных скобках выделено здесь мне нужно написать x что там name ну, то есть само название поставить точку а дальше написать еще x description Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Давайте тоже, нет, не будем точку ставить. Теперь у меня есть все сообщения. Ой. Так, теперь я хочу снова использовать Output Service. Сказать print. И скажу Select Operation. Двоеточие. А в этом сообщении давайте я все месседжи склею в одну строчку и в каждую строчку вынесу на на новую что я хотел сказать я хотел сказать string.join э, ну вот так вот как-то я хочу чтобы у меня была здесь новая строчка и э, склеивать я буду messages вот теперь мне вот это вот абсолютно не нужно вот это вот тоже мне не нужно и теперь тот оперант, который ведет пользователь, мне его нужно найти в списке оперейшенов. И давайте я сделаю сразу return, operation, first default, то есть взять первый, или вернуть null. И там у меня есть что? Я буду запрашивать short name, да, пусть будет short name, equals, и что там, operation, оперант, string, ну пусть будет так. То есть, другими словами, я теперь и список э, сообщения, то есть э, сформирую при помощи вот этих операндов, потому что они внутри себя содержат как раз ту информацию, э, которую я буду показывать. И при, после выбора я его так и верну. Сейчас у меня программа поломалась. Конечно же, это нормально, это правильно, так и должно быть, потому что у меня здесь опирается, давайте его теперь переназовем, Operation и он у меня может быть ну о, студия постепенно валится хорошо Ну я недавно поставил решартер еще э, в такой в зачаточном состоянии на эту версию поэтому нормально что бряки о, в смысле экзепшены вываливается так и здесь мне нужно сделать то же самое то есть если у меня operation э, ну в моем случае э, равен ну ну или по-модному если написать из ну, тогда я говорю в оператор и, в общем, до свидос. А здесь я скажу вот такую штуку. Ну, во-первых, смотрите, сервис-провайдер мне теперь вообще, в принципе, не нужен. Давайте я его сразу отсюда вот грохну. Провайдер. Э, вот он. То есть, так как у меня это был отдельный модуль, я его сейчас удалю, и у меня ничего не сломается. Но ну, помимо того, что, естественно, его нужно удалить из контейнера. И вот это вот модульное вот эти вот сервисы разбитые на части да или простое приложение то есть оно вот таким вот образом легко зарефакторилось теперь у меня другие операции я получаю операцию и э, здесь пока у нас ничего нет давайте сделаем консоли в write э, operation э, ну, я покажу э, то что я хотел вывести get type ну все чтобы она вывела на консоль тип давайте запустим проверим что это действительно работает Нет, что-то не работает. А, ну да, где-то я его все-таки еще не, не дозарегистрировал. Вот. И давайте вот эту штуку тоже уберем отсюда. Да, отправь все в решарпер, пусть решает проблему. Так, где программа? Давайте запустим еще раз, без дебага. Теоретически я все увижу и так э, хорошо. Так, заведем какой-нибудь э, номерок. Еще один. Вот вывелось список оперейшенов. То есть то, что я и говорил. Каждая операция знает, что она, какой нужен символ, как, что она делает с операциями. И теперь, допустим, я выведу ну, звездочку, то есть умножение, нажму Enter. И она нашла в списке операций, вот этот вот Select. Вот, вот этот вот, нашел как раз этот operant string. Ой, я. и вывел информацию о том, какой operation я нашел. Это все, что пока мне требуется. Поехали дальше. Так, это все позакрываем нам теперь нужно сделать то, чтобы это все-таки начало как-то считаться а это на самом деле, как вы понимаете, самое простое, что осталось у меня есть operation, и у него есть метод execute и я просто сделаю, что сюда отправлю number1, сюда отправлю number2 и результат у меня уже будет э, известен э, по выполнению этой операции, мне теперь осталось только э, ну, в общем, вот так вот у нас теперь будет calculation. Консоли в right мне теперь не нужен. Мне теперь нужен так Давайте какой-то мы там другой использовали. Вот. Factory output service. А, output service. Я скопирую его. Print. И, собственно говоря, result. Ну, наверное, to string, да, потому что он. Ну еще, наверное, чтобы он был числом давайте, ну не currency, вот, fix point вот так, вот, две точки после запятой и, в общем-то, как вы понимаете, у меня теперь какую операцию не выберу у меня система будет знать, что с ней делать ну пусть вот так, и допустим, сложение, вот 68 мы вернулись к тому, собственно говоря, с чего начинали только у нас теперь сделался небольшой рефакторинг и у нас появились модули, а это на самом деле то, ради чего мы, в общем-то, сегодня собрались Итак, я напоминаю, у нас есть Dependency Injection, есть регистрация четырех модулей, и теперь давайте сделаем самое интересное. Мы теперь вот эти модули вынесем из вот этого проекта в другие проекты, теоретически это может быть даже другие solution, или другие команды разработчиков могут делать конкретные там операции, но я опять же сильно утрирую, что addition operation может быть делать целая команда, но тем не менее такая вероятность есть. И для того, чтобы все заработало, нужно проделать следующее. Ну, во-первых, я хочу добавить новую папку, пусть она будет Solution Folder, я напишу Operations, вот так вот, это во-первых, а во-вторых, мне нужно добавить проект, который будет являться, ну, так сказать, глобальным да для моих э, то есть мне нужно определить э, проект контрактов который будет добавляться в мой shell и в мои операции, чтобы э, у меня все это заработало давайте я наверное, покажу наглядно смотрите у нас есть проект который называется калькулятор ну как будто бы здесь калькулятор написано и у него есть э, так сказать интерфейс это который i operation а теперь э, здесь у меня появились operation 1, operation 2, operation 3, ну их 4 да, это те операции, которые этот калькулятор может делать то есть они лежат внутри вот этого namespace, внутри вот этого проекта что предполагается сделать? предполагается сделать следующее я сейчас создам новый проект, в котором будет интерфейс iOperation и собственно говоря больше в нем ничего не будет но я сделаю следующее. Я этот делаю вот этим проектом, делаю референс. То есть я ссылку на этот референс, в смысле на этот проект поставлю себе а, в вот этот основной shell. Это у меня будет shell. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. А теперь вот эти вот операции, которые здесь, я вынесу в отдельные проекты. Это будет операция 1, операция 2, соответственно, операция 3 operation 4 это будут каждый свой проект и вот эту ссылку э, на каждый из я добавлю э, в каждый из проектов то есть у меня получится что i operation будет виден во всем проекте таким образом получается вот этот у меня проект вот этот вот перейдет сюда этот сюда этот сюда и я пока сделаю наверное ну пока не буду ничего делать то есть у меня будут разные проекты связаны через один вот этот вот большой зеленый интерфейс в котором теоретически будет лежать ну в общем то один интерфейс Ну в общем давайте сейчас это и сделаем Итак, operation для всех э, сказать проектов э, я уже создал то есть папку давайте создадим вообще для начала новый проект он будет называть не файл конечно же а новый проект и добавим его сюда и назовем его вот консоли application вот он консоли app я выбираю здесь пишу калабонга что там калку лейта но пусть это будет контракт uh, так кажется я вас обманул зачем мне консоли app мне же нужен не консоли app мне нужен э, ну потому что <laughs> это должна быть библиотека конечно же это же должен быть класс library так прошу прощения давайте снова напишем слово калабонгам. спорим я быстрее вас его напишу calculator и это будет контракция. Вот, это должен быть класс library, то есть сборка контрактов Пятой, да, правильно, пятой Я, помнится, уже обещ... объяснял, почему пятая, а не шестой. Я уже начал весь проект делать, в общем, не важно. А, итак, у меня появились контракты Мне нужно отсюда удалить этот класс Найти, собственно говоря, а, вот этот operation Operant type мне теперь не нужен вообще, в принципе, я его тоже удалю Operation я перенесу, Oops. Я его Ctrl-X, Ctrl-V в другой проект. Мне нужно поменять namespace. Теперь это контракты. Ну и, наверное, чтобы было правильно, давайте тогда тоже изменим не просто калькулятор, а калькулятор shell, потому что это, собственно говоря, naming convention, он должен быть правильный. И, соответственно, раз у меня shell добавилось, теперь все проекты должны сказать... Так, мне нужно сначала добавить ссылку на проект то есть у меня э, должно получиться так что вот этот э, shell должен иметь информацию о контрактах окей теперь эта штука должна подсветиться да она подсветилась я теперь могу добавить namespace отлично и теперь когда у меня почти все работает да, я могу сделать э, вот так вот, чтобы у меня все файлы, все классы в моем shell получили новое название namespace Так, и еще у меня тут осталось немножечко нехватающих Давайте сделаем здесь тоже, давайте во всем solution сделаем и все ну, в общем, ришарпер умеет это делать это хорошо и чудно. Я ему мешать не буду. Он быстренько сейчас переименуется и namespace. И у меня будет относительно правильная форма содержания моего solution. Так, давайте сохраним все и закроем все. Что-то еще не сохранилось. Ладно. И теперь проверим, что где не хватает. И наверняка наймс не хватает, потому что я перенес вообще в другой проект. Так, и еще, видимо, где-то не хватает. Отлично. И давайте я быстренько поправлю. Есть такая штука, называется Шоткаты, то есть быстрые клавиши. Я перехожу чисто вот между ошибками, это очень удобно. Вот. У меня, собственно говоря, ничего не поменялось с точки зрения интерфейса, но на глубинном уровне, то есть на уровне про проектов, есть достаточно большие изменения. Итак. Во-первых, у меня появилось два проекта теперь, Calculator Shell и контракты. И Shell ссылается на контракты, и теперь мне нужно создать, собственно говоря, для каждого из этих вот операций то есть мне нужно каждый из них перенести, соответственно, в, новый, в новую сборку, в новый класс library. Ну вот этим, собственно говоря, давайте и займемся. Давайте я, наверное, покажу один, а все остальные по образу и подобию сделаю. Так, мне нужно в Solution добавить э, новый проект, который должен быть класс Library. Вот он, класс Library, New. И я их буду тоже называть по образу и подобию. То есть, э, Калькулятор. Ну, допустим, addition operation И теперь я, наверное, удалю этот класс, который мне не нужен И мне теперь нужно добавить контракты в этот э, новый проект Я сделаю add Reference, project Reference и выберу контракты да хочу и теперь у меня контракты есть в operation и собственно говоря теперь я могу это взять addition operation и перетащить его в этот класс из этого проекта нужно собственно говоря из shell а удалить его и м -м, вот он теперь у нас здесь есть так я что-то видимо неправильно назвал я запятую поставил Да, ну ладно, давайте все-таки я переименую Нет, я потом переименую Ну в общем я сейчас все остальные классы также создам И перенесу, заодно этот переименую Чтобы он тоже назывался правильно А потом вам покажу Ну, что могу сказать Конечно же все сломалось, потому что У меня вот эти файлы, которые раньше лежали Непосредственно в этой сборке В этом проекте, они у меня перенеслись Теперь соответственно каждый в свой файл, каждый в свой проект я прошу прощения, оговорился у меня 4 проекта и теоретически можно сделать таким образом взять э, и добавить в shell ссылку на конкретный проект ну например, operation division, multiplication и subtraction но я не буду этого делать, потому что у меня задача другая я хочу сделать папку плагинов я прям сейчас ее создам плагинс это в общем-то будет та папка, куда будут скомпилированные штуки вот от этих проектов складываться, но теоретически я буду делать вот таким вот образом я буду, так сейчас она вот это вот, и вот это вот мне можно все скомпилировать build у меня сгенерируют сборки, да я их сейчас открою так, я в дебаге, значит мне их нужно открывать из дебага, хотя на обычно э, на продакшн э, конфигурация дебаг не идет, только релиз так, где? open файл ну и в общем, что я сделал? я открою папку bin, найду папку debug здесь дальше net 5 и вот эту сборку я вот так вот ctrl-c и в плагины ctrl-v то есть я могу таким образом сделать, что у меня есть допустим когда папка, я могу сделать какой-то проект и результат генерации, то есть мне сами исходники не нужны положить в эту папку. Это может быть какой-то сайт, я могу выгружать сборки, да, или, допустим, какой-то Windows приложение, DPF-приложение, по сети закидывать какие-то сборки. То есть получается такая плагиновая система, система плагинов, система расширений, модуль, если хотите, которая позволяет более разрозненно, да, управлять проектом, то есть каждый проект э, может управляться там другой э, группой разработчиков. Ну, как вариант, да? Так, давайте я сейчас то же самое проделаю для всех остальных. Вот. И, собственно говоря, можно настроить специальным образом, так сказать, пост build event, да? То есть после каждого билда будет система сама прокидывать, копировать куда нужно папки, в нужные папки нужные файлы. То есть я имею в виду вот которые я сейчас копирую. И это немножко сложнее и в общем-то в задачу для текущего видео не, не входит но тем не менее имейте в виду, что она в общем-то нужна итак я копирую еще одну втыкаю сюда теперь еще у меня последняя осталась я думаю что это не заняло много времени вот и последнюю я копирую сборку вот субстракт субстракт оперейшн вот Теперь, как бы вот эти у меня могут лежать вообще в другой папке заниматься другими э, в общем-то разработчиками и ничто мне не будет мешать мне только результат лежит здесь ну и еще мне осталось э, все-таки исправить вот эту ситуацию и зарегистрировать э, регистрировать реализации i operation ой, из э, с других сборок в своем контейнере control c так, я это буду делать следующим образом. Я воспользуюсь рефлексией -E Так, это у меня тут что-то Visual Studio подсказки какие-то дает. Итак, у меня есть папка Plugins. Мне нужно для начала получить к ней доступ. Мне нужно проверить, что она есть. var plugins, наверное. Ой. Плагинс. <клод demais> наверное, folder мне нужно проверить что она на месте что она никуда не делась ну что вообще что она есть get directory. ой подожди мне нужно get files так давайте для начала определимся где у меня лежит проект да? вот давайте сначала сделаем таким образом мне нужно что у меня был пас я хочу склеить две директории. Combine. Текущую папку, где выполняется проект. Это up. Ой, нет, up. Domain. current э, Что там? Domain.base директории. Э, то есть это та папка, э, в которой э, будет выполняться мое приложение. И теперь я еще хочу сделать папку plugins, которая, собственно говоря, э, лежат мои делильки. И э, это будет путь до папки, где лежат мои эти штуки, которые скомпилированы. Теперь мы создадим.. Э, давайте проверим, что это пап Ой, давайте проверим, что эта папка существует. Потому что если папки нету, то искать нечего. Если plugins folder exist, ну что она действительно существует. Ой. Я не, не так если директория exist, который называется plugin folder во, вот так вот тогда мы будем делать какие-то действия но ну, теоретически э, можно сказать, что если не exist тогда вот так вот, return и все и больше ничего не нужно здесь делать а в противном случае все то же самое только еще продолжить э, регистрацию тут как бы на вкус и цвет я просто всегда делаю это обратного, в общем, сокращаю время. Ну, это, в общем, личный подход. Я сделаю вот так вот и все. Теперь дальше мне нужно сделать что? Мне нужно получить все файлы из этой папки. Uh, files, uh, соответственно, директорий, потому что мы знаем, что она есть. get files. и, собственно, мне нужно указать путь. Это как раз тот plugins, folder. Так, и я, наверное, укажу, чтобы э, система забирала только файлы с расширением э, dll. Ну, чтобы, если файлы какие-то другие туда попали, чтобы э, мне ничего не нужно было туда перебирать, не тратить время и ресурсы системе Давайте опять же проверим, если, э, ну, допустим, files, так files. Ну, Ёшкин код написал. Если files not any, ну в смысле если вообще нет ни одного файла, то теоретически мы тоже возвращаем все, что на и больше ничего не делаем. В противном случае мы делаем следующее. For each то есть в каждом файле, ну надо сказать, что у меня сейчас такая система, то есть у меня в одном, э, в операции, например, да, в каком-то Edition Operation, у меня может быть много реализаций. Например, у меня здесь лежит один, одна реализация Edition Operation, реализация интерфейса iOperation. Я же могу в эту сборку нафигачить, Хренного количества, ну, в смысле, большое количество этих реализаций, edition, или еще какой-нибудь, или еще пачку каких-то, которые могут быть. Ну, это вот э, понятно, что операции в edition может быть только один плюс, но если говорить концептуально, да, про вообще систему плагинов и реализации, то их-то может быть много. Поэтому мне нужно из каждого файла э, взять, ну, в общем-то, э, все возможные реализации. Для этого мне нужно обратиться к Assembly, то есть... Э, а давайте так и напишем. Это будет Assembly. Мне нужно загрузить этот файл. Сначала, соответственно, чтобы можно было с ним работать. И вот у меня загружена сборка. Дальше. Мне нужно получить все типы, которые в этом файле есть. Assembly. Не-не-не. Да что такое? Assembly. Вот. Get exported fast. То есть все публичные типы, э, все, э, которые э, доступны из этой сборки. Ну, все публичные, это паблик, они, естественно, будут у меня загружены в мой... В, в, и доступны мне извне. Итак, дальше. Мне нужно получить только те, где есть... Э, реализация из assign to assign to то есть те которые можно привести к типу ну вот так вот type of и i operation i operation вот так вот и вот эти вот все ä, типы я хочу привести ой ну to list конечно то есть в этой строке, в 56 шестой мы получаем все доступные публичные штуки, нет, вернее, классы, которые реализованы и наследуются от IOperation. operation Дальше. Мне, я, ну, вообще, их у меня может быть несколько, как я сказал. Давайте так и напишем. Далее мне нужно каждой, каждой реализации, в каждом типе, пробежаться по ним и сказать, что мои сервисы, должны зарегистрировать. ну есть мой контейнер это транзиент Да, давайте так и сделаем. Мы используем другой тип регистрации. Type of, то есть чего мы регистрируем? I-Operation. Не -не -не, I-Operation. Да, а конкретную реализацию как раз этот тип и будет. То есть теперь получается, что у меня. ну, Вот смотрите, если я сейчас этот код уберу Ctrl-C. C, вернее и запущу его то у меня после ввода числа не будет показано ни одной операции ну чтобы пользователь выбрал ее вот 27 32 и в wrong operation ничего нету в общем до свидания то есть я ничего не выбрал мне их не могу выбрать потому что мне их нет а теперь ctrl u к okay, и вернее запустим еще раз и у меня система должна загрузить эти все операции. Из этих сборок я должен видеть список. Нет, не вижу. Отлично. Значит, что-то все-таки не так. Но э, это говорит о том, что моя система не видит их там, где исполняется проект. Мне для этого нужно сказать следующее. Взять мои операции, вот эту папку всю. Ой, нет, не папку. Каждый из этих э, сборок, они же должны попасть в то место, где запускается программа. Соответственно, я должен... Явно указать, что все эти штуки должны всегда копироваться при билде в папку, где выполняется проект. То есть в дебаг, соответственно, или в релиз. Давайте еще раз запустим. Я сейчас пока не буду бряку ставить, я надеюсь, что все получилось. Я даже скрестил пальцы, ну, на руках, даже и ногах. Сейчас мы запустимся. Ой, мне нужна 123 123 интер. ну и как вы видите, моя система обнаружила эту папку ну в том месте, где запустился экзешник показала мне их на вид давайте нажмем деление и вот, ровно единичка а, ну да то есть, как вы видите, все это работает причем мой проект может развиваться обособленно от э, самих реализаций вот этих плагинов соответственно, вот это я теперь могу удалить ну и, как вы понимаете, вот эта штука теперь у меня работает ну и для примера э, давайте реализуем еще один какой-нибудь проект, как, который э, еще один operation, который, ну, например, возведение в степень, да, ну, опять же, чисто для примера. Давайте создадим еще один проект, который будет также э, библиотекой, библиотекой классов, класс library. И назовем его, ну пусть будет колобонга, calculator, а, ну пусть будет exponential um, operations, enter. Да, также будет пятый. Так, и теперь мне нужно сделать что? мне нужно добавить сюда ссылку на контракты чтобы у меня появился в доступе как раз тот самый iOperations интерфейс и теперь вот этот класс ну давайте ex exponent show operation он будет на стедиком Operations. Реализуем интерфейс. Давайте я вот так вот скопирую, чтобы опять же сэкономить ваше свое время. Ну пусть будет буква Е, например, да, это как краткая команда. Здесь будет э, название Exponential. Здесь будет.. Давайте тоже для краткости напишем Operation Between to Number. И э, здесь будем делать. Э, ну, смотрите, у нас получается дробная часть в дробную часть возвести. Ну, наверное, не самый хороший вариант. Я их приведу кенту. К, э, то есть к типу int и этот же int вернул. Так, var int1. Ну, я не буду, соответственно, заводить большие числа буду для притестирования. Поэтому давайте конверт. Нет. Конверт int. Да что такое? Int. Ну, пусть будет. 16, чтобы был небольшой. Номер 1. Не совсем не слушается компьютер. Соответственно, int2 будет 2. И мне нужно выполнить операцию return. Привести ее, естественно, к флот. И это будет математическая операция. Pol int1 в э, смысле в степень int2 ну и единственное что мне теперь осталось откомпилировать вот это все и э, может быть наверное переименовать файл для красоты и э, вот теперь откомпилировать теперь у меня операция готова она собственно говоря работает понятно что здесь нужно делать кучу всяких проверок и чтобы это все как бы работало но ну, я сейчас от этого абстрагировался чтобы максимально просто все показать так мне нужно ее откомпилировать success теперь мне нужно открыть эту сборку соответственно в папке так debug 5 control c Плагин, Ctrl-V. Также нужно поставить, чтобы она копировалась э, в папку, где выполняется приложение. Пусть будет так. Ну а теперь стоит только запустить на самом деле. И, в общем-то, я думаю, что нужно заканчивать это видео. Может быть даже не только видео, но и серию. Запускается наша система. Вводим двоечку нажимаем enter в десятой степени все же знают сколько будет правильно 1024 ну как видите в общем система работает она четко нашла то что у меня есть новый и показала его списку operation в общем наверное на этом нужно заканчивать я с вами прощаюсь пишите комментарии ну и как всегда пишите правильный код